Сейчас будем делать расклад на отношения. Расклад на отношения делается только на старших арканах, потому что в нашем окружении, как правило, нет людей, с которыми мы бы не пересекались в прошлых жизнях. То есть, если это ближний круг, то это 100%. Если это чуть дальше, то это как бы меньше возможностей таких, что мы в прошлой жизни контактировали. Но 90% наших связей, наших каких-то, у нашего какого-то общения, любые разговоры, все, что происходит. Мимо, вокруг нас это люди, которыми мы были в прошлых жизнях. Поэтому отношения, тем более, если это отношения между мужчиной и женщиной, это все очень серьезно. И здесь нужно смотреть только на старших арканах. Итак, смотрим отношения. Что мужчина думает о девушке? Что она думает о нем? Что они значат друг для друга? Чем дело Итак, смотрим. Мужчина мужчина, в общем-то, думает о девушке хорошо, и, в принципе, он бы не возражал, чтобы у них были отношения. Но это не любовь. Что девушка думает об этом? Девушка думает о том, ну, во-первых, она, она сама по себе девушка-загадка, да? И она для даже для нее это тайна, что она думает о нем. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что она не знает, как себя вести. Она не знает, как реагировать на то, что он периодически появляется. Вот, что она делает по отношению к нему? Ну, она ведет себя как женщина. Она не проявляет никакого, а, никакой активности, поскольку троечка а, императрица у нас карта пассивная, да? Что молодой человек делает по, по отношению к ней? Ну, в общем-то, воздух. Воздух а, тоже ничего не делает, находится в состоянии равновесия. То есть тоже как повернет. Если поворачивается жизнь, что они встречаются, они видятся. Если нет, значит не видятся. Что он делает по отношению к ней? Я бы сказала, что этот человек по отношению к ней хочет ей руководить он бы хотел, чтобы у них были отношения, и он, конечно, хочет проявлять заботу, но тем не менее он довольно-таки такой жесткий товарищ и хочет, чтобы все бразды правления были у него в руках, и, в общем-то, с ней не особо стремился он считаться, когда и были эти отношения. Что она делает по отношению к нему? Она прячется, она как бы не выходит на контакт, ну, не то, что прям вот прячется, но во всяком случае не горит желанием. Вот. Ну, и вообще девушка очень интересна, если мы посмотрим на то, что у нас есть здесь. И <клес> жрица, и луна, и императрица, девушка явно со способностями, скажем так, не совсем обычными. Так, что они друг для друга значат, что она для него значит? Ну, вот это как раз и говорит о том, что он хочет настоять на своем. То есть он хочет, чтобы было по его. Я хочу, чтобы было по моему. И он это демонстрирует. Но здесь он не может понять вообще девушку. Она для него загадка. И что он для нее значит? Да ничего. Она видит в нем искушение. Она видит в нем какое-то... Она То есть ощущение, что она к нему привязана. И скорее всего, когда выпадает дьявол, здесь нужно делать диагностику на канал отточный, который их связывает. Скорее всего, эта связь еще не разорвана, и поэтому он постоянно появляется в ее жизни. Итак, что между ними было? Между ними были стабильные ровные отношения. Что будет? Сила. То есть это говорит о том, что эта девушка сделает так, как ей надо. Несмотря на то, что он, ему бы очень хотелось сделать по-своему, но она сделает так, как ей нужно. Она не хочет этих отношений, поэтому будет по ее, а не по его. Ну и финал, финал, все, отношения закончатся, они не будут больше соприкасаться. Единственное, что здесь я могу девушке посоветовать, что нужно сделать диагностику, потому что связь между мужчиной и женщиной, она так просто не уходит из жизни женщины, именно женщины. Для мужчины, чем больше таких связей с женщиной, тем лучше, Именно энергетическая ниточка вот эта вот, да, а для женщин это не очень хорошо. Поэтому эту связь нужно убирать, чтобы девушка проявила себя, чтобы она э, нашла себя, а тут вопросов нет. Все три карты чет и четвертая в то, же, в то же время, значит, это карты, все показывающие о том, что у девушки есть немалые способности и нужно ими пользоваться, иначе э, Вселенная будет недовольна. Да? Вселенная, бог как хотите, космос называйте, будет недовольна. Если, грубо говоря, ты чайник, ты должен кипятить воду, если ты ты там лопата, ты должен копать землю. Здесь 100% есть способности магические, эзотерические, я не знаю, там, но они есть. Если человек не будет пользоваться ими, это вселенная этого не потерпит. Все равно поставят такие условия, чтобы эта женщина проявила себя именно в этом поле. Но это так попутное объяснение, потому что расклад был на отношения. И завершение. Нужно оборвать эту связь, и будет все по-вашему. На этом все.